Держимся тут! До последнего! Подкреплений не будет! Или мы их, или они нас! Операция закончена. Исполнители устранены. Готов к эвакуации. Ах ты сволочь. А? Что значит уехал? Без меня? Что происходит? Обеспечение эвакуации. Эвакуация? Бойцы, гражданские! Ты же их всех убил! Кого теперь эвакуировать? Слав, зеленки осталось только на командование, понимаешь? Остальные обречены. Агас, просто чтобы быстрее, и понимаешь? И знал, знал с самого начала, знал и молчал, сука! А у меня что, был выбор? Да и какая теперь разница, они уехали. Вот только меня они бросили зря. Петров! Петров! Они уехали без нас! Серегу мне дай! Быстро! Как? Погиб? Серега. Сынок. А -а -а. Значит так, Петров, в большом сейфе РПГ. Бери и бегом на старую развилку там перехватишь, понял? Выполнять! Ну и.. Что теперь? А? Что хочешь? А я все сделал. <звы> Прощай. Слава. <звы> Дядя Толя, он что, себя убил? Почему? Не смотри туда. Прости, что я приказ нарушил. На станции стреляли много, потом затихло, а тебя все нет. Я боялся, что случилось что-то. Пошел тебя искать. Послушай, а я тебе утром рассказывал, кому можно знать правду, а кому нет. Забудь. Не нам такое решать. Если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага. Вот поэтому он и умер. Понимаю, папа. Молодец. А теперь... Идем домой. Кирилл, это Мельник. Я у входа в бункер. Понял вас, Там связи не будет, так что Спасибо, Кирилл. Конец связи. Сосна, Яльха. Ответьте. Прием. Рядовой. Я схожу в бункер. Пока я там, связи не будет. Сколько пробуду внутри, не знаю. Когда следующий сеанс? В полдень, товарищ полковник. Аккумуляторы? Держу заряженным. Дверь? Завер. Печонку ем. сжигаю. На крязной станции не хожу. Пап, ты мне натуральную шпаргалку оставил. Я с меня сейчас читаю. Читай, читай. Повторение мать учения. Все сосна. Конец связи. Сосна, ответьте, прием. Сосна на связи, прием. Я очень люблю тебя, сын. А я тебя, пап. И печенку чтоб ел. Обязательно, понял? Конец связи. Совершенно Немедленно покинулся. Подготовка к перезапуску выполнена на процентов. Нарушено. Резервное питание исключено. Необходим перезапустить. главного источника питания. Изоляция реактора. На немедленно покинуть комплекс. Я нашел. Нашел. Я могу сделать. Ты не ломаешься. Кирилл, сейчас, Ха. немного отдохну и пойду, а просто устал очень. Вот ты где, брат Нашел карты и отдохнуть присел Понимаю Мне и самому отдышаться нужно Так железки эти натирают Главное не засидеться тут с тобой Меня сын твой прислал Сказал, где искать Он молодец Боец Хороший Постарался он. Дети, все ради них. Я вот ради дочки тут. Умница, красавица, сильная, добрая. Не передать, как горжусь и а как любовь, а высказать не могу, не умею. Пытаюсь быть отцом, а из меня командир лезет, будто показав любовь, слабость свою обнажишь. Не только перед ней, тот же муж ее. он ведь мне даже нравился сначала. Но как же бесит, что ему правду знать надо. Его дома лучшая на свете женщина ждет, а он головой не за грош рискует. Нормальные люди хотят, чтоб в похлебке грибов побольше. Дома тепло, да дети здоровы, а ему правду подавай. Позволь я на карты взгляну. Ох, я на него излился. А потом посмотрел на мир. И по-другому на жизнь свою прошлую взглянул. Особенно когда твою историю узнал. Прямо себя увидел, прошлого. Мы ведь оба служили большой лжи, потому что убедили себя, что так надо. И если бы не взять мой, то и закончил бы я, как ты. Зато теперь в кои-то веки в моей жизни есть смысл. Потому что я могу, наконец, взглянуть правде в глаза. Думаю, ты меня понимаешь. И спасибо тебе за карты. Не думай, что все было зря. Ты всех нас спас. А Кирилл... Я передам ему часы и прослежу, чтобы он выбрался из этой дыры. Обещаю. Ну, мне пора. Прощай, полковник Хлебников. Спи спокойно. Артем, держись. Держись, сынок.